В общем, мы с вами, получается, вдвоем, потому что эти дровы недоступны. То есть, тоже, может быть, у них там что-то не получается. Вот звоню им, а они трубки не берут. Мне непонятно. Наверное, надо будет ждать, чтобы все были, чтобы больше нас было. Так вот, смотрите, я уже полторы недели жду, никто ничего не это самое. То есть, помощь нужна вам. Я уже... Что? И ничего никто не делает. Сделайте объявление еще на, на неделе. Я а уже делал неделя. кучу объявлений, никто. Вот, смотрите, я просил, ребята, пришлите мне логин из скайпа своего. Я вас добавлю в группу и, ну, и скажите, когда вам удобнее собираться. Ну, я так понимаю, либо в, по субботам, либо по воскресеньям э, собираться, потому что в основном, наверное, люди заняты в такие дни, сейчас еще тем да. более осень. Осень, уборка, наверное, там у всех. Поэтому я понимаю, конечно. Ну, ну как бы, дело-то не во мне. Дело в том, что дело в вас. Вам же нужно обещать. В чем у вас по... нужна помощь, да. Да, вам нужна помощь? В чем у вас сотруднение, как, ну, чем я могу помочь, чем мы вообще вам можем помочь? То есть, если нужно будет приглашать кого-то, ну, из других, ну, других специалистов нашего, с нашего векроста, да, может быть, там, Илью, или Алексея, или, допустим, Ольгу, или кого-то Юлю, ну, кто вам, у кого какие вопросы будут. Они с удовольствием вам всем помогут. Все будут участвовать в этом. Но только я никак собрать вас не могу. В да, да, да. Но у нас не так много, я так поняла. Да, вас не очень много. Вас всего было 16 человек. Ну, потихоньку отсеивается народ. То есть, видать, какие-то затруднения или что. Но самое главное, то, что никто не откликается вот, ну, на все мои попытки, чтобы как-то узнать, начать хотя бы. вот Я уже думал, вот сейчас пять человек есть живых, которые вроде бы живые, да? Ну, пять человек, думаю, ладно, начнем с пятью. Ну, вот из этих вот пяти только вы откликнулись опять. Все, остальные вот сразу раз, не, ну, нет сети, нет сети, недоступен. Потом, значит, Вяткина, вот сейчас Марина тоже или не слышит, она вроде бы, звонок к, ней проходит, звонок к ней идет, но она либо не слышит, либо не знает, как подключиться, или что, не знаю. Mm -hmm. А у остальных, остальные, вот, значит, как бы, либо у них скайпа нету либо еще что-то. Я просил или в скайпе, или в зуме удобнее, как вам удобнее, так и буду работать. Тишина, молчат в ответ, ну, как бы, ну, получается, что вроде как мы со своей помощью вам навязываемся. Ну, Это... я, я думала, нас меньше, оказывается, 16 человек достаточно да. все-таки. Достаточно, конечно, и мы обрадовались, когда стало 16 человек, мы все обрадовались, думаю, о, какая команда, будет помогать и все. Но... Ну, а рассеивается, у... потому что люди не сильно идут на контакт. Вот я сколько э, уже держу связь с некоторыми людьми, да, пишу, отправляю письма. Э, многие не выходят на связь. Галина, многие скажите, вы, вы, вы вообще вот в сетевой компании, в своей сетевой компании, в которой, в которой вы, в какой у нас компании? Я уже что-то поперепутал всех вас. Э, я по роста там в одной компании, но там я не сильно развиваюсь, так как… Мне нравится маркетинг, все такое, но я не смогла сделать вход. Там очень дорогой вход. Я развиваюсь в другой компании, в такой же, как и вы, в той же компании. Сибирское здоровье, да? Да. Ага, понятно. Да. Вот. Ну, вот у себя в сетевой компании, я вот почему, почему вопрос-то задаю. Вот у себя в сетевой компании, вот вы примерно, ну, Какая у вас команда большая? Сколько вы потратили времени, со сколькими людьми, я к чему веду, со сколькими людьми вы беседовали, и чтобы у вас сформировалась какая-то ком команда? Ну, команды, как у меня, такой, таковой нету, потому что я начала да. через продукт. Я предлагаю продукт на работе или кому интересно, и там через какие-то чаты ознакомливаю кому интересно кто-то убегает кто-то не хочет слушать и кто-то то же самое а кому есть, интересно там единицы угу, я понял В общем, да, ну, и вы смотрят кому-то говорите кому на век роста никто не идет да нет почему значит статистика наверное такая что нужно больше контактов то есть ну допустим да. Вот у меня моя личная статистика, когда я работал в сетевых компаниях, но ну, у меня не одна она, это сибирское здоровье, это ну где я давно уже работаю, да. А так, у меня были другие компании, в которых я тоже работал. Mm -hmm. Допустим, моя личная, мой личный опыт говорит о том, что вот если я позвоню десятирым, то два или ну, там максимум три человека согласятся на разговор. То есть, uh -huh. вот я десятирым разослал предложение, да, или там позвонил и говорю, давайте более подробно побеседуем там или как. В общем, соглашаются на разговор два или три максимум человека из десятерых, понимаете? Uh -huh. и, и мне все, и мне все такие уже прожженные сетевики сказали, что это очень хорошо, когда такой процент. Два-три человека из десяти. Вообще, говорит, обычно из сотни два-три человека, максимум пять. Из сотни. Представляете, надо сделать сто звонков, чтобы ну, рекрутировать свою компанию пятерых только лишь. Такая вот плохая конверсия. Это не только век роста. Это все компании сейчас испытывают трудности. Я скажу, наверное, какие-то есть объективные для этого предпосылки, наверное. Не просто же так вот люди да раньше вот когда только начинал работать такого ну, по-другому все было там как-то откликалось больше конверсия лучше было все сейчас вот да либо на рынке стало больше предложений и люди да, да. люди глаза у них разбегаются они не знают куда откликнуться где да, информации ли, много, предложений да, много. Да, да, они, да. наверное, ищут такую кнопку, чтобы... И все было... ищут кнопку Пабло, понимаете? Да, Им да, так. чтобы, чтобы нажал... кто-то сделал за них, да. они только да. получали результат, но такого да. нету. Да. Чтобы нажал <клышлен> эту кнопку, и как, вот говорит, как говорит наставник, говорит. нажал кнопку, и спина умыли, понимаете? То есть, да, да, да. как бы деньги сами рекой текут. И я, честно говоря, вот это все встречал неоднократно. Вот беседуешь с человеком, вот уже он, он уже конкретно говорит: нет, я я уже не буду, я это. Ну хорошо, расскажи. А вот на что ты рассчитывал, когда ты регистрировался в интернете, когда ты хотел что-то там делать, какие у тебя были планы? О, я Ой. думал сейчас вот быстренько создам аккаунт да. и у меня деньги потекут рекой. Я говорю: ну да, да, да, да. не потекут рекой, при условии, что этот аккаунт будет раскручен что будет трафик хороший, что будет конверсия хорошая, а чтобы это все было, для этого постараться. Для этого нужно просто поработать. То есть нужно раскручивать э, свой бренд или там свою компанию, продвигать каким-то вот У смысле. меня тоже такая клиентка, тоже такая клиентка. Вот прямо я в пятницу с ней э, написала ей через Телеграм э, и спрашивала, как у нее дела. Она тоже мне раньше, и сейчас тоже самое говорит. Говорит, хорошо. Говорит, сайт, вот то, что акция, да, ей скинула опять ссылку на акцию. Она говорит, ну, хорошо, я куплю этот сайт, да, за 990 рублей. А дальше-то что? Что? Это он мне принесет. Что мне надо будет дальше делать? Что? Просто купить, и все, рекрутинг сам потечет. То есть... Она хочет, чтобы кто-то сделал конкретно что-то, чтобы она получила результат, то есть, чтобы она ничего не делала. Тогда, Галина, в таком случае людям надо объяснять. Вот вы купили, э, допустим, стиральную машину. Ну, женщины все стирают, правильно? Стиральную машину купили. Но чтобы она заработала, надо же не просто привезли стиральную машину, к ней же нужно еще кучу всякого добра покупать, правильно? Но, во ну, во-первых, нужно вызвать настрой установщика, сама же она не может ее подключить к системе, значит, нужно пригласить специалиста, который подключит эту машинку к водопроводу и к канализации. Потому, ну, я есть. думаю, она понимает О, суть потом этого. Надо же, она... смотрите, надо же купить Всякие разные там компоненты, которые будут осуществлять сам процесс стирки и так далее. Здесь то же самое. Вот, здесь то же самое. Купил она человек. не готова, видимо. Она вот. понимает, что еще надо что-то, чтобы угу. допустим, да, сайт будет, рекрутинг, надо сделать, трафик надо гнать. А за это все надо деньги. Она не готова вложить. Она мне написала, что, говорит, да, если вы знаете решение потом как с сайтом допустим сделать рекрутинг чтобы не вложиться много туда трафик чтобы опять без больших вложений и все вот эту рекламу это да тогда я буду рассматривать этот вариант а так говорит, нет смысла потому что там уйма денег уходит и еще не не гарантия что сделать правильно Алина, смотрите в таком случае я всегда говорю вот э, так, такую вещь. Вот когда вот так вот мне говорят, это вот возражение. Э, да, Во-первых, да. э, как лучше, лучше работать с возражениями. Я всегда вот говорю так. Вот мы строим дом. Вот вы хотите построить дом. Для того, чтобы построить дом, что нужно? Во-первых, нужно подготовку сделать определенную, найти место. Мы ну, нашли место, сделали подготовку. Потом нужны материалы, нужны специалисты, которые будут это делать, делать и так далее. То есть, как подешевле построить дом? Подешевле можно построить шалаш. Пойти в лес, нарубить веток, сложить их определенным образом. Ни, ни пола там, ни, ни окон, ни дверей, но будет шалаш. Вот он самый простой дом, который построил первобытный человек, когда э, начал, нач, начал самостоятельно жить, да? вот, без вложений. Но все равно он вложил свой труд, он пошел ну, в лес, нарубил веток. Э, у него должен быть топор, да хотя бы для того, чтобы веток нарубить. Ну, то есть элементарно. А если уж хороший, красивый дом строить, то вы знаете, вот ну, дом можно построить за, за миллион. Это будет домишка. А можно построить за 10 миллионов, но все равно первоначально это вложение должно быть. Как можно открыть какой-то бизнес, ничего не. Вот, ну, как можно производить трактора, если нет завода, нет станков, нет рабочих? А это для того, чтобы они появились, нужно их обучить, нужно школу построить, техникум построить, или там училище, где готовят этих слесарей, токарей и прочее. Станки нужно закупить, установить, это все, корпуса построить. Это огромные вложения. Это вот любой бизнес без вложений не бывает. Потому ну что да. вот вы вложили, а срок окупаемости ваших вложений будет зависеть от того, какой вы бизнес. Самый легкий и самый быстрый путь к возврата денег – это вот торговля. Как сейчас это? Раньше была, называлась спекуляция, и за это статья была. До 8 лет лишения свободы было за спекуляцию. Понимаете? Сейчас это называется бизнесом. Он поехал, допустим, в Китай или в Турцию, купил там по дешевке, сюда приехал и продает подороже. Вот это называется бизнес. Вот тут люди все умеют, это все кажется легко, но когда они сталкиваются в реале, вот у меня друзья, сколько много было, да, ездили в Китай, там покупали, а здесь продавали. И побросало, наверное, процентов 50. Они выдержали просто. Это ехать туда, там 2-3 дня находиться, потом, значит, с этим грузом ехать сюда, потом опять здесь месяц его продавать, собирать эти деньги, а потом опять ездить. И вот так вот челнок, челноки назывались они, как челнок, да, снует туда-сюда. Понимаете? Но это тоже вложение. А процент, который они снимали, ну, на который можно было потратить эти деньги, ну, деньги на себя лично, для, для того, чтобы жить, покупать там, кушать, чай там пить и кофе или там с маслом хлеб или без масла просто кушать или чай без сахара пить понимаете это все зависит от того сколько человек первоначально вложит человек который вложил первоначально допустим 10 миллионов он сразу поехал купил товару на 10 миллионов арендовал хороший красивый офис и сделал из него там торговый магазин Привез, разложил на красивых полочках этот товар. Люди пришли, увидели, что там красота, чистота и порядок, что есть примерочные, что есть, ну, есть место, где посмотреть, как этот товар на тебе сидит и так далее. Они до сих пор работают и даже развиваются, потому что они сделали большие вложения первоначально. Они хотят работать. Люди, которые скупые, а есть поговорка «Скупой платит дважды, а в данном случае всегда получается трижды. Но этот скупой, он и будет как скряга, знаете, сидеть вот на, своей, на своем ну, мелком вот этом вот мелочности, понимаете? Он не хочет туда вкладывать, не хочет сюда вкладывать, не хочет делать вот это. Ну, извините, у нас из ничего вырастает только ничего. Ну да. Вот. Ну Если... вот она говорит, поставила сетевой на паузу из-за этого, потому что она не знает, не готова вложиться, нету, она не понимает, как и что дальше, угу. Галин, и еще... не готова деньги большие вложить, потому вот. что понимает, что за рекламу, за рекламу как минимум 10 тысяч надо. Это минимум, это самый минимум, который можно который что-то потом принесет, понимаете? Это самое минимум. Вообще, по-хорошему, рекламу надо вкладывать по 10 тысяч в месяц. Ну, она понимает это, да. Она поняла, что надо за рекламу, потом, кроме рекламы, надо настройку, потом, кроме настройки, там еще что-то. И говорит, да, да. Вот, откуда э, такие деньги? Вот, вот почему я так думаю, вот почему люди стали так активно приобретать вот э -э, продукцию да потому что понимают что допустим сегодня хочется кушать и завтра будет хотеться и послезавтра будут хотеться а доходы у них допустим небольшие и ну для да. того чтобы запустить бизнес ему надо <связычный> от чего-то отказаться то есть если он привык кушать допустим на 15-20 тысяч в месяц, то ему надо наполовину урезать свой аппетит, да, и запустить бизнес. Да, но там кроме этого... Ну, к сожалению, этого, наверное, давайте... большинство, вот в России, большинство в России все хотят работать? Все. Но не у всех есть возможность работать. Да, да, да. Вот, вот и, и у этой клиентки то же самое. Это же ей надо... Кроме сайта, надо купить хостинг, домен, сертификат, потом купить и дать, чтобы ей все вот это настроили, потом ей купить надо трафик, чтобы пошел. Это опять же деньги. Это надо, надо специалисту, ну, чтобы а, рекламу сделал. А, во всяком случае, я бы ей посоветовал вот купить сначала тренинг по рекламе в Google, хотя бы, да? Самой обучиться. И начать работать самой, чтобы не нанимать да. специалиста, который бы ей делал рекламу. Я тоже если... думала посоветовать ей вот такой да. вот тренинг. Потому, что, что, знаю, видите, не... потому что получается как? <как> вот она, допустим, это дело поручить специалисту. Специалист деньги возьмет, а будет результат или нет? Да, да. А у людей пропадает желание. То есть вот он попробовал... Нанял специалиста, специалист говорит, да, вот заплатите мне 10 тысяч, я вам организую все, да? Она вроде повелась на это дело, согласилась, заплатила. А он раз в месяц прошел, а результат не тот, который она ожидала. Ну да. Все Ожидания не оправдались, она разочаровалась в этом бизнесе, потому что, ну, ага, в следующий месяц опять думает, если, опять отдам ему десятку, и опять такой же будет результат. То есть ожидания не оправдываются. Быстрых, как они хотят, денег не получается. Да. Вот это многих отпугивает. Многих. Процентов 70. Вот мое личное, мой личный опыт говорит о том, что процентов 70 людей останавливает вот именно то, что у них нету быстрого выхлопа. Как они привыкли говорить. Выхлопа нету, говорит, а смысл дальше работать. А другая так... клиентка тоже самое говорит. Говорит. Допустим, сколько мне надо первоначально вложиться, чтобы я имела результат? Если так посчитать, купить комплект, купить тренинг по рекламе, купить вот это домен, хостинг, сертификат это тоже сумма. А, Галина, я, я озвучила это, точно. они говорят, а мы не готовы. Вот смотрите, в таком случае. Тоже в, таком... Хотели сразу. в таком случае я всем рекомендую покупать. Оптима плюс. Вот в таком случае. Тогда э, я там, тоже, там, тоже там, и сказала. Оптима плюс можно в рассрочку. Если они не готовы сразу заплатить полную стоимость, там 24 990, да. Значит, тогда можно договориться о рассрочке. Но нужно Но я... Понять, что э, а я, я им в предлагала рассрочку... два варианта. Предлагала Оптима э, плюс и ракету. Угу. Говорю, смотрите сами уже. Потому что можно в команде спокойно купить, допустим, это. Они так подумали, подумали, говорит, мы еще подумаем, взвесим все, что... А потом она написала, говорит, нет, мы не готовы. То есть там команда девочек, они не готовы вложиться еще. Вот смотрите, вы... надо рассказывать, что есть три варианта. Есть, допустим, первоначально сразу 100%, есть в рассрочку двумя платежами, есть там, можно на платежи растянуть на 3, на 4 платежа разбить, но нужно объяснять, только говорить, что по мере поступления денег вы будете получать и ну, все остальные тренинги там, и все, что туда входит. Компликции. Многие соглашаются, потому что вот эта рассрочка, это как бы отсрочка платежа, да, она дает возможность чем-то уже начать пользоваться, то, что первоначально начнет какой-то результат приносить. А такой вопрос. Нет? Мы uh -huh. по партнерке имеем своего, как бы, командного сайт-бота. А в кабинете там еще можно создать сайт-бота. Ну да, да, можно Это еще. Это еще один? Ну, если вы хотите своего создать, вот именно сами создать. Вы можете создавать. Но я, например... Э Решил, что, а зачем? Есть, который уже ну, создан, да? Он, в принципе, он рассказывает все про нашу партнерку. То есть он рассказывает про век Роста, все плюсы и минусы. Там, в принципе, там же работали специалисты. Mm -hmm. Правильно? Ну, что можно mm -hmm. там еще изменить? Ну, на мой взгляд, практически, ну, ничего. И я поэтому ничего не стал делать, просто применяю этот инструмент и все. Uh -huh. То есть э, я что сделал, допустим, я же вот в инстаграме, у меня аккаунт, да, я э, сделал топ-линк, и в этом топлинке у меня кнопочка, вот про нашу партнерку. Uh -huh. И именно на этого сайт бота. То есть человек, который заходит в шапку профиля, пас, ну, заходит на топлинг uh -huh. видит эту кнопку, нажимает на нее, и если ему интересно, он его пройдет. Неинтересно, он просто бросит и уходит. Ну, да. Ведь в чем положительный еще момент этих сайт-ботов? Он 24 часа в сутки, 365 дней в году в интернете находится. Да? Люди могут в любой момент к нему зайти, пройти его и принять решение. Да, он да. он как выполняет роль фильтра. Если это не ваш человек, он просто уходит. Если это ваш человек, он придет по этому сайтботу, заполнит анкету и постучится к вам в кабинет. То есть вы увидите его заявку. Ваше дело только лишь под... с ним пере... провести разговор, узнать, э что ему надо. Ш... Ну, то есть уже дальше тут работать уже. Человек уже ваш. Смотрите, э то, что ВКонтакте. Можно через сэндлер, да? Там бота тоже да, создавать. Да, да, так, а можно да. поставить, допустим, ссылку на бота, чтобы не создавать там, никак... ничего не писать, ничего не создавать? Просто ссылку на бота, чтобы прошел да, сэндлер. Вы имеете в виду ВКонтакте? Да, да вот да, я да. вам скажу проще. Вот смотрите, когда появились вот эти сайт-боты, когда в прошлом году э, сделали первого ну я скажу, вот, э, допустим, если уже есть сайт-бот, в Синвере делать уже ничего не надо. Вы просто даете эту ссылку на... Ну, у себя в аккаунте ВКонтакте размещаете, там же есть э, в шапке профиля тоже там есть кликабельные ссылки, там прямо не надо уже топлинг. А я вообще, честно говоря, сделал проще. Э, я во всех... Вот, вот сделал я... Купил я топлинг, да, там, допустим, про версию. За год uh -huh. я там с копейками заплатил, но зато у меня в этом топлинке уже и видео я могу размещать и все и все. Я сделал этот топлинг, да, и я его uh -huh. помещаю, я его могу размещать где угодно. Это же мини-сайт ваш. Вы можете его в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, где там еще, на ТикТоке, можно где угодно разместить. Не, есть. ну это понятно, это можно понятно, просто я имею. На я, это, я это поняла. Просто а. я имею в виду, допустим, вот сендлер, да? В сендлере, когда начинается, вот, допустим, вот эта кнопка подписаться или перейти в сендлер, да? То можно а. туда начинать уже приветствие и сразу ссылку на этот бот. Да, можно, можно делать ведь ссылку так? на бот. То есть сам бот, сам чат-бот уже в сендлере не создавать, да, а да, просто да, создать да. подписную страничку, и ссылку, да, и человек, проходя на подписную страничку, нажимает на ссылочку, на кнопочку, и попадает в вашу и сразу, да, и ссылка на сайтбот и все. И все, и достаточно. Вы даете свою партнерскую ссылку вот эту на вашего партнерского сайт-бота Роберта. Да, да, да, и думаю, это будет достаточно, потому что я не могла разобраться там... Чтобы сделать все вот это, так и застыла на месте. И у меня не было времени, чтобы я э, работала с э, Сенлером, э, все это написать, все это сценарий, да, для бота в Сенлере. И думаю, да, вот сейчас понимаете? как раз идею Понятно. подали. и говорю, надо сделать вот так. Это будет самое то. Вот смотрите, Галина, вы правильно все сказали. То есть, для того, чтобы в Сендлере создать -бота, нужно обладать многими навыками. Ну, да, первое, да. Нужно быть корпорайтером, то есть тексты нужно правильно составить. Потом нужно видео хорошее сделать. Потом нужно картинки красивые, ну, тоже вовлекающие такие, да, завлекающие сделать. То есть да. там тоже ведь не просто так вот чат-бота создавать. Там тоже надо и связи продумать, и то есть сценарий, алгоритм действий нужно продумать да, и так далее. Да, да, да, да, да. Там… Потратить да, определенное, время, потратить определенное время на создание да. этого чатбота вот а Но, у меня ее нет вот смотрите а этот чатбот в сендере будет работать только в социальной сети вконтакте в других ага. социальных сетях а, они, ну, если вы конечно будете давать ссылку допустим в топлинке дадите на вашего чат бота который у вас вы создали в сендере ага. человек перейдя по этой ссылке попадет к вам все равно в ваш сэндлер, ваш чат-бот, он попадет. Mm -hmm. Он будет в вашем чат-боте, именно в сендлере, который вы создали. А здесь-то этот сайт-бот, ему не нужно ни ВКонтакте, ни в Инстаграме, он везде открывается. Да, да, да. да в всех да, браузерах да. открывается, понимаете? Да, Причем да. он, он уже сделал он же сделан уже универсально он же и на смартфонах открывается, на планшетах, на ноутбуках и в компьютерах он на всех видах гаджетов на всех Отлично. устройствах открывается Отлично. еще Отлично. такой вопрос еще такой вопрос вот вы эм, говорили, что вы собираете, у вас есть своя база, да, подписчиков да, да. каким образом собираете через какое приложение и вайтбота да нет Зачем вам какое-то приложение? Во-первых, что вам надо? Во-первых, e-mail или телефон. Ну, дело, где вы будете собирать? Я, например, сделал себе, допустим, блокнот. И туда собираю все, все, все данные о своих контактах. Как вы это будете делать, не знаю. Но у вас, ваша подписная база уже будет. Вы не думайте, что это какая-то база, Конкретно, которую в какую-то программу потом вставили, да, эту базу можно соответствующим образом обработать, подготовить и вставить тот же в инвайтбот Или еще какую-то программу автоматизации, она будет делать рассылки именно по вашим вот этим вот контактам, которые вы ей дадите. Спасибо, мне такую идею прекрасную сегодня дали, я буду работать над ней, пока я сделаю там. ВКонтакте. Вот, потому что я сидела и думала, как же мне там сделать. У меня времени совсем нету. И думаю, надо довести до ума, чтобы он работал. Вот, смотрите, у вас какие? Не... Вы в каких социальных сетях еще имеете аккаунты? Вот у вас есть ВКонтакте. Инстаграм есть у вас? Ну, там Инстаграм у меня есть, но он под сетевой. Под сетевой, да? Да. Ну, можно да. сделать и для партнерки. Но дело не в этом надо в раскрученные, так сказать. Теперь, какие еще вы, вот, в Фейсбуке есть Аккаунт. В Фейсбуке там тоже под, под этим. Под сетевой, под, да? Да, да, у меня везде под сетевой, только у меня ВКонтакте идет под партнерку. У меня ВКонтакте чисто под партнерку, и все. Там надо будет уже довести вот эту, именно сообщество создала, поставьте начала работать над этим, потому что курсы проходила там век роста, да? начала угу. вот этот курс как продвижение, и остановилась на непонятные мне уроки. Я не могу двигаться, потому что я там не понимаю, как делать, что делать. А тут ну, вот что? идея. Я а уже буду... А... Ну, вот как раз я... на, осен... на сенлере остановилась, на рассылках остановилась. Я посмотрела видео, ничего не поняла. Это для меня информация новая и непонятная. И посмотрела пару раз, думаю, нет, оставлю пока. А сейчас я пройду, наверное, дальше, посмотрю, что, что можно сделать и, если возможно, насколько возможно двигаться вперед. Битрикс. Я вижу, что 80% не читают, не открывают даже. Если не читают у меня в мессенджеры, в телеграме не читают сообщения, то а, через почту вообще не открывают. А есть, еще... которые открывают, но да, нет, мало. Еще, еще подскажу один лайфхак. У вас же Ватсап есть? Да. Тоже вот. под тоже под сетевой. Под сетевой у вас группа, да. ну, вы создали группу, допустим, да. или рассылку создали под сетевой. А кто вам да. мешает создать? еще такую же группу, но сделать ее под партнерку. В WhatsApp? Да. Подождите, я уловлю момент. Для того, чтобы создать группу в WhatsApp, эту ссылку, куда ее вставить? В ВКонтакте? Нет. А куда? Вы, а как вы, приглашать вы... туда людей? Вы, может, там другие люди будут, не знаю, но э, алгоритм создания такой же, как вы создавали для своей сетевой компании. То есть вы э, также э, публикуете туда вот ссылочку на этого сайт-бота Роберта. Приглашаете туда людей, то есть люди. Ну и какие-то тексты там пишите. Вот как вы у себя в группе ВКонтакте делаете. Точно так же и там все надо делать. Только там охват будет больше. И конверсия Не вот. Эту вот ссылку же надо куда-то рекламировать. Чтобы а люди вы... попадали туда. Вы ее в группе, в WhatsApp, она кликабельная. Человек на нее нажал и перешел в сайт бота Создать да. группу, Рассылка, создать рассылку. Да, да вот. я делала по, я... по Викроста вот беру, рассылку, да. Вот, да, я беру, нажимаю создать рассылку. Да. И включаю контакты, кому я хочу отправить сообщение. Так. В это, она, перед этим я заготовил текст сообщения и поставил в это сообщение ссылочку. А на сайт бота? На, на вот это, хоть да? На который что? по продвижению? Хоть на да, хоть на сайт бота, ага. хоть на рекрутинговый сайт, хоть еще на свою сайт-визитку, хоть на что. И точно так же вы скопировали этот текст, отправили его в WhatsApp в рассылку. И каждый человек лично себе получит от вас сообщение. Он же у вас находится в контактах. Он получит это сообщение, в котором вы будете рассказывать о всех плюсах э, и плюшках этого, допустим, век роста, да? И делать какое-то предложение. И ссылочка на вашего сайт-бота, на партнерку. Либо а -а -а -а. акция, проходит акция. Акция да. у нас векроста проходит. Вот вы пишете текст для акции. Для пост, акции, да. И указываете ссылку на тот продукт, да. который будет по акции. Да. Вы этот текст рассылаете своим контактам в WhatsApp, они все его сто процентов откроют. Все. Если вы в ВКонтакте в социальной сети размещаете, у вас, допустим, тысяча подписчиков в группе, да, допустим, да, или там в аккаунте, тысяча подписчиков. Вы раз положите вот этот пост с этой ссылочкой, максимум 50, ну, в самом лучшем случае 100 человек прочитает вот ваш пост, увидит, просто увидит. Не потому, что они не хотят, просто они его не увидят. Он, он быстро опускается вниз, и они его не увидят, потому что там миллионы этих текстов каждый ежемин, ежеминутно публикуются, и поэтому мало кто успевает что увидеть, то в WhatsApp этого не происходит. В WhatsApp приходит личное сообщение каждому человеку. Он его в любой момент может открыть и прочитать. Он его может прочитать утром, а может в обед, а может вечером. Но он его прочтет. Uh -huh. Если ему Это интересно, он он, Если ему станет интересно, он нажмет на вашу крикапельную ссылочку и попадет к вам в акцию или там в сайт бота или куда вы его пригласите? Ну я делаю такое э, в телеграме, но в телеграме там рассылки нет как таковой. Это надо каждому в отдельности. И да. телеграм может немножко блокировать. Допустим, у меня получилось так два раза, что меня телеграм Это блокировал. Если человек... я... Почему блокировка идет? Если человек не находится у вас в контактах. То есть да, прежде, да, да. прежде чем делать, вот в Телеграме, прежде чем отправлять человеку в личку сообщение, вы его сначала добавьте себе в контакты. Ну, мне не хочется всех в контакте, потому а -а. что очень О -о. много людей. Да, да, да, да. Вот из-за этого и все проблемы. То есть память, возможности да. памяти у телефона ограничены, там, допустим, да, 500 да. контактов или 1000 контактов, а вам придется за год там, столько добавить. Да, ну, да, да, да. да. Этого... Поэтому я и говорю, что надо какое-то приложение, секунду, допустим, да, рассылку карина, сделать. Карина, секунду, делюсь еще одним лайфхаком. Лайфхаком. Есть в любом смартфоне сейчас, когда вы создаете контакт, вам предлагаются несколько вариантов. Создать контакт в телефоне, создать там на сим-карте и, слушайте внимательно, создать э, в облаке. Вот я все свои деловые контакты по Викроста, я их все создаю в облаке. И у меня не выходит такое. Ты Либо по-другому написано но у меня всегда вот я создаю контакт выберите где создать контакт я раньше всегда в телефон забивал uh -huh. но телефон как вот аппарат потерял и все контакты потерялись Во, а у вот. меня тоже такое было вот а в облаке они никуда не денутся нужно просто потом когда вы новый новый аппарат вы зайдете в это облако и, и ваши контакты все остались там Ну и они во-первых ну, я не знаю, как там это будет происходить на самом деле, но мне важно другое, что они не занимают место в телефоне. Место, да, да, да. Вот. Сейчас вот мы с вами по скайпу общаемся, но сейчас мы можем точно так же общаться и в Телеграме. Я же могу ну, да. вам включить демонстрацию своего экрана в Телеграме. Мы с вами можем общаться вот так же, Друг друга видеть по видео. Вы можете мне свой экран показать. А я вам могу показать свой экран. Это, это здорово. Там Потом лучше. Записывать можно. Все трансляции можно записывать. Телеграм становится. Он собирает со всех вот этих мессенджеров. Собирает все плюсы. И он скоро будет номер один. Ну, было бы здорово. Потому что... Если бы там еще рассылка была, чтобы я могла поспокойнее работать, чтобы не каждому, да, вот так вот отправлять, а в рассылку поставила, ну, и все, как вы. Калина, вот давайте так, вот если бы э, нас не устраивает, давайте будем работать с тем, что есть. Мой вам совет. Да. Все-таки работайте, вот, у, вот э, допустим, я всегда, когда с человека телефон забиваю, я этот телефон всегда пробиваю. Есть у человека WhatsApp. Если у него есть WhatsApp, сеть сразу показывает. Какой а, ну. у него есть? WhatsApp, Telegram. Вот я на ваш контакт, когда забил себе в телефон, да, мне сразу показалось, что у вас и Telegram, и WhatsApp есть, понимаете? И он, Viber. Да, и Viber. Там все Все вот, есть, и... да. Они там отражаются. Все, что есть у человека, сразу я, ага, я вижу все вот у этого человека. И я выбираю способ, тот, который мне удобен. понял, а -а -а, а -а, понял. Вы, я выбираю способ, тот, который неудобен. удобен. Я вам со всей ответственностью заявляю, что люди WhatsApp пользуются больше, чем э -э, Telegram и Viber. И ну, просто... это, это если с России, наверное, да? Ну, не только с Россией. Я и работаю с Узбекистаном, и работаю с Казахстаном, и с Таджикистаном, и со всеми вот этими работаю. Не у всех там есть, работает, допустим, WhatsApp. Uh -huh. У кого-то работает Viber. Uh -huh. У кого-то работает Telegram. Ну, uh -huh. вот, у кого-то Skype. Кто-то не может не по скайпу, только по Zoom. Допустим, вот на Украину только лучше по Zoom. Потому что... Ну, мне тоже проще по Zoom, чем по скайпу. У меня что-то по скайпу не получается, не ни зайти и ничего. На ноутбуке да, да. показывает, вообще нет интернета. Я не могу зайти на ноутбуке в скайпе. Угу. Потом на телефоне, вот я не понимала, куда нажать. Понятно. Ну, по, всей, по всей видимости, вот по этой причине сегодня вот и люди не пришли, что вот этот скайп... Значит, а я же ведь спрашивал в самом начале, как удобнее в зуме, в зуме по России везде работает и зум, и скайп, а на Украине, если люди, то там лучше зум, потому что зум, потому что там практически у всех он работает, скайп почему-то там не везде работает, Я ну, мои наблюдения. Вайбер? Вайбер тоже. Ну, он не совсем удобен. Я им мало yeah, пользуюсь. Вайбере там плохая слышимость. Yeah, ну, yeah. Самое лучшее, если, если сейчас уже Телеграм позволяет вот это э, в позволяет. больше людей. Телеграм позволяет. Yeah, uh, да, то лучше уже на самом Телеграме и, вам... и все. Галина, я вам сейчас продемонстрирую. Я отключаю демонстрацию экрана. Uh -huh. вы сейчас видите мой экран, да? Вот сейчас уже uh -huh. вы видите. Видите, да, да? вот я, у меня значки появляются. Давайте я вам включу Телеграм. Вот сейчас смотрите, я включаю Телеграм. Вот видите мой Телеграм, да? Я да. сейчас найду, найду свой, свой аккаунт. Вот он мой аккаунт. Вот мой аккаунт, видите, мой аккаунт. Вот я сделал сообщение. И вот смотрите, видите вот этот значок? Вот тут лупа, а рядом с лупой вот этот значок, видите? No. Посмотрите, я на него нажимаю начать трансляцию. И вы выбираете тот канал, с которого вам удобно, ну, который вы, с которого вы хотите работать. Вот видите, у меня сколько каналов, я, которых я создавал в Телеграме, и с них я могу работать. Ну, я буду работать со своего личного аккаунта. Вот я mm -hmm. раз нажал, и он всегда, вот, допустим, с личного аккаунта. Вот у меня есть канал, есть канал, а есть личный аккаунт. Вот я с личного аккаунта и буду вести в трансляцию. Если я перейду вот сюда, на этот канал, то запись сохранится именно сюда. Но я работаю вот с моего личного аккаунта. Вот, смотрите, нажал. Можно запланировать трансляцию, то есть заранее создать. А можно, вот я сейчас буду создавать трансляцию, покажу, как это делать. Смотрите, раз. Начать трансляцию, видите. Сейчас uh -huh. э, просто написано, что Геннадий Половинкин просто что делает, слушает. Я участвую в трансляции, но я слушаю, я еще не говорю. Если вот эту кнопочку нажму с микрофоном, видите, uh -huh. она стала зелененькая и стала запрыгала, да. Теперь прошла трансляция, я просто один пока в эфире, я могу приглашать, вот здесь значок пригласить. Да, да, да, вижу. Я... И нажму, и смотрите, сколько выпадает список контактов, всех моих контактов, которые есть у меня в Телеграме. И я могу любого пригласить для беседы. То есть вот я поставил галочку, чтобы разрешить им микрофон, чтобы они могли говорить. так? И любому сейчас вот нажму, допустим, галочку вот, вам поставлю. У вас сейчас в Телеграме произойдет звонок. Но я не буду этого делать, потому что сейчас начнет наложение идти, там эхо и прочее. Вот. Можно а сделать. Еще вот... раз, возле лупы какая ссылка, еще раз. Вот. Видите значок? Угу. Это только на компьютере. Я не знаю, а -а -а. на телефона я не выходил. Слушайте дальше. Значит, вот мы сейчас. Э, о. Вот мы сейчас с вами В этом да. самом Вот я показал, как приглашать Дальше да. Вот видите, три точки Вот да. Аватарочка моя, на моей аватарочке Три точки, я нажимаю на три точки И вот смотрите, что Во-первых, мы можем название трансляции напечатать Вот здесь мы можем печатать название трансляции вот я, например, напечатаю вот, проба 2 да? Ну со скобочкой получилось, не было. <нучилось> вот проба два. Ну, сохраняем название. Теперь у нас уже тра называется трансляция, есть название трансляции. Можно записать трансляцию. Я нажимаю, смотрите, начать запись. Включаю, записывать, ставлю галочку, записывать также видео. Когда я э, поставил галочку записать видео, смотрите, мне предлагается два варианта. В формате э, 1280 на 720, то есть в формате компьютера. И наоборот, 720 на 1280, то есть это формат смартфона. Ну, отлично. Если вы соглашаетесь, то вы нажимаете «Продолжить». Если вы не соглашаетесь, вы от, нажимаете отмену. Ну, давайте продолжим. Вот теперь у меня уже идет, будет идти запись. Для того, чтобы она началась, нужно нажать кнопочку «Начать». Начать. Все. Началась запись трансляции. Снова нажимаем на три точечки. Я вам могу транслировать экран. То есть я набираю, нажимаю вот эту кнопочку «Транслировать экран». Вы видите? Вот. Теперь у нас идет трансляция. И можно выбрать. Вот экран, полный экран компьютера. Вот он, экран один. Вот этот можно выбрать. Можно выбрать экран смартфона, если со смартфона работаете, да, транслировать. Можно выбрать только Telegram. Вот этот вот будет, Desktop. вот этот вот будет показываться, да. Вот, то, что у меня вот Telegram открылся, вот так он у меня расположен, вот это будет показывать. Можно Skype. Вот у меня сейчас открыт скайп, видите? Если я нажму вот эту, будет, э, люди будут видеть скайп. Вот. Или вот этот экран, или вот этот, или вот смартфон можно выбрать. Ну, часы. Часы у меня там на, на, этом, на экране и календарь. Ну, если он, он выбирает э, части экрана, те, которые вы хотите транслировать. Э, не забывайте ставить галочку «Транслировать звук». Вот. Допустим, если вы хотите транслировать экран, ну, допустим, к примеру, Skype, вот, нажали Telegram, да, нажали Telegram. Все, сейчас пользователи, которые бы меня смотрели, если я вот здесь нажму транслировать экран, они, вот смотрите, видят только вот эту часть экрана моего. Видите, вот она транслируется, только Telegram. Вот как открыт у меня Telegram, они только его видят. То есть ваша презентация, допустим, какую-то презентацию вы хотите транслировать, раньше надо было вырезать и все, теперь это делает Telegram автоматически. Когда вы нажимаете транслировать экран, у вас открыта какая-то какой то вот здесь, допустим, программка, она будет ну, экран занимать, а здесь будет пусто и будет показываться именно та часть экрана, которую вы скажете ему, потому что он вам предложит показывать вашу презентацию, пожалуйста, покажу вам презентацию. Мало того Мало того, вот, вы можете еще транслировать видео, смотрите, вот вы нажимаете кнопочку видео, да, и сейчас, вот смотрите, видите, я на экране появился вот здесь живой, видите, вот он, вместо моего вакара. А? Там не убралась картинка по телеграмму. Вот это телеграм, вы экран демонстрируете, а видео он камерой показывает, что я живой человек, что я с вами разговариваю. Вот если я сейчас видео отключу, видите, просто аватарка. Аватарка, вы видите вокруг нее, что я говорю, да? А вот так, вот так. Вот я видео включаю, что-то он уже не хочет включать видео. Вот, видео включает. И смотрите, вот когда вы даже демонстрацию уже экрана ведете, и вам понадобилось пообщаться с людьми, вы нажимаете то же самое «Пригласить» и приглашаете еще людей, если вам понадобилось. Вот. Теперь видео отключаем. Допустим, вам надо при, за, при, транслировать, прекращаем. Перестали транслировать, Прекратить трансляцию, нажали, просто сейчас, вот вы разговариваете, как мы сейчас с вами в скайпе, просто разговариваем без демонстрации экрана, без ничего, видите, угу. но здесь один участник, то есть я не приглашал вас для беседы, э, могу, вот, не в, не в скайпе с вами связываться могу, а э, вот именно таким образом. Угу. Вот. Ну, да, а, интересно, интересно, интересно да? сделали. Это надо тестировать все. Это надо все тестировать. Это вот недавно, буквально на прошлой неделе, они все это обновили. Молодцы, молодцы. Вот. И они хотят сделать как Zoom. Чтобы работал как Zoom. Телеграм. Представляете, и, какие нет. будут возможности у Телеграм. Нормально. Вот. Теперь смотрите. Завершить трансляцию, ставим галочку и выйти. Все. Вот. Я уже сколько пробных хотел. А теперь где искать это все, что вот я вам показывал. Да? Вот заходим свой личный аккаунт в телеграме. Вот здесь избранное есть. И вот оно в избранном все сохранилось. Вот то, что мы с вами видите, записалось 4 минуты 35 секунд, оно длилось там, да? Вот включаем. Угу. Вот. Угу. Вот. То есть, пожалуйста, все. Вот. Можно звук только. Удобно, можно... удобно да. удобно. Сделали да. удобно. Вот. это то что касается telegram 20 такого нету там есть голосовые ну, как бы групповые там звонки до да? голосовые групповые звонки есть и здесь телеграме раньше были но они были ограничены лимиты были по участникам и так далее сейчас нету никаких ограничений в телеграме по участникам вот это все что я вам показал это можно делать бесплатно ну, то есть никакие там тарифы покупать не надо. В других сервисах, в Zoom, например, там 100 человек, а больше 100, если аудитория, да, нам надо платить. И mm -hmm. то, и то для, допустим, если количество участников больше двух, то ограничение по времени для одного по времени, ся, да, да. 40 минут, да. все. Да, вот. да, да, Здесь да, нет да. ограничения по времени, здесь нет ограничения по количеству участников вообще первоначально вышли в трансляции да, это было несколько месяцев назад, там было так значит, до тысячи человек там были лимиты сейчас они подработали и решили что ну то есть они хотят стать номером один и этими, этим надо пользоваться это хороший инструмент да Понимаете? вот поэтому да, нет, я вам нет, говорю нет. вот смотрите, Галина, Итак, мы с вами резюме подведем сейчас, смотрите к чему мы пришли? Во-первых, сайт-бот. Да. Инструмент номер один для работы в партнерке – это сайт -бот. Роберт, который сделан, который э, создавать не надо, он уже готов, им надо да. просто пользоваться. То есть его нужно продвигать. Второе, где продвигать, как продвигать, вы решаете сами. Но вы сами сказали, у вас есть аккаунт ВКонтакте. Да. У вас есть WhatsApp, у вас есть Telegram. Вот вы эту ссылочку, как я вам сказал, на Федора, на Роберта, на акции. Вы пишете соответствующее сообщение в текстовое и ставите туда ссылочку. И рассылаете своим контактам. Вот. То есть раз, используете метод рассылки. Это надо вы создавать просто, сначала. Вот чтобы да. эту базу данных создавать. Да, значит, смотрите, в WhatsApp вы в ручном режиме, в WhatsApp вы в ручном режиме самостоятельно делаете рассылку. То есть вы заходите на три точечки. Ну э, да, начали, да. А начали, я там делала, рассылку, да. Создать рассылку. У вас заранее заготовлен текст с нужной вам ссылочкой, куда вы хотите пригласить людей. Вы создаете рассылку, включаете в эту рассылку, Выбираете из вашего списка контактов в вашем WhatsApp, нажимаете на кнопочку «Отправить сообщение» и оно тут же улетает всем. Я вам гарантирую, откроют его практически все. Я не уверена, потому что я там имею группу в WhatsApp, группу «Век роста», да? я отправляю там и рассылку, и контактам, кто открывает, кто не открывает. Ну, во всяком случае, гораздо больше откроют, чем те, которые у вас в ВКонтакте. Значит, теперь Телеграм, ваш любимый Телеграм. Угу. Теперь я вам показал последнее обновление. Я еще про это даже нигде сообщений не делал в своих чатах, которые угу. я публиковал. Да? Вот. Я еще нигде не публиковал ничего это. Я только еще пока разбираюсь, как правильнее все это преподнести. Вот. В вашем любимом Телеграме вы точно так же э, создаете вашу контактную базу в Телеграме, то есть вы подготавливаете список людей, то есть они у вас находятся в контактах. В вашей, уже ваша личная база, она у вас в, в, в, в, ну, в Телеграме. Те, у которых есть телег, мессенджер Телеграм. Угу. Uh -huh. Там тоже можно, но там тоже надо только все отправлять в ручном режиме пока. Да, да, вот что неудобно. Пока да. нет вот этой кнопки, как в WhatsApp. Е. Создал рассылку. Рассылку, да. Текст да. один вставил и отправил. Хотя здесь акцию, хотите, да. акцию... хотите, покажу, как я делаю. Хотите? Вот сейчас в Телеграме. Вот смотрите. Ну, вот, допустим, я хочу разослать вот это сообщение, ну, к примеру, вот у меня сообщение, смотрите, вот, да. видите, вот сообщение, мне его нужно переслать, да. я нажимаю вот на эту стрелочку, вываливается список моих контактов, всем, кому я хочу, как вы в WhatsApp делаете, вы же в WhatsApp также делаете, рассылку создаете, вот вы взяли, этому галочку поставили, этому, этому. И вот вы тут создали весь список, вот вам, допустим, да, ну, еще куда-то и так далее. То есть я вот так понасоздавал список, потом нажал отправить, и, со... и вот это одно мое сообщение его. Просто я его даже не набирал, оно у меня уже есть, готово. Я отправил, а, и, все люди, и все люди получат. Я поняла. Это надо вот. создавать. Фактически опять... рассылка есть. фактически рассылка есть. Только она не так оформляется, как в WhatsApp, но рассылка сообщений в Телеграме есть. То есть вы ее да, можете там немножко, ее можете надо доработать, немножко надо доработать, чтобы когда эту рассылку создавать, отправлять, то вот знать, в какой группе людей. Потому что у меня там в Телеграме есть, допустим, группа людей специально партнерской программы. Просто вот партнерская смотри, программа смотри, и смотри, просто вот, клиенты. Алина, Алина вот, да. подождите секунду. Давайте я вас немножко прерву. Вот здесь вы когда создавали группу, то есть вот, вот здесь вы можете создать группу, то самое, ну, создать канал, создать группу. То есть вот смотрите, вы сюда заходите, создать группу, да? ну, Создать группу, название группы пишите и так далее. Вы туда добавляете людей. Вы добавляете, либо вы даете ссылку на эту группу, они сами добавляются, неважно. Не Но хотят. это вы создали группу, это совсем угу. а, другое. Рассылка и группа путать не надо. Угу. Рассылка – это сиюминутное явление, а группа – это надолго. Рассылка угу. – одноразовая рассылка. То есть вот вы сделали рассылку, в WhatsApp вы создали рассылку один раз, она сохраняется долго. И у вас такое впечатление сложилось, что в Телеграме тоже нет. В Телеграме несколько по-другому рассылка. В Телеграме, смотрите, в Телеграме вот рассылка. Я выбрал сообщение, которое я, с которым я хочу со всеми поделиться. Нажал вот эту кнопочку. Можно просто вот это сообщение нажать правой кнопкой мышки и переслать сообщение. Uh -huh. Вот я сделал. И теперь, смотрите, целый список контактов вывалился мне, кому я могу отправить вот это сообщение. И я сам выбираю, кому я хочу отправить это сообщение. Точно так же, как в WhatsApp. Смотрите, я вот, допустим, могу отправить вот Светлане. Один раз нажал, оно улетело. Вот, он еще не улетела, но я вот могу так отправить. Видите? Могу так отправить. Вот я сейчас ей отправлю. Вот. Она сейчас его получит. А, ну у меня, а. меня чуть-чуть по-другому выходит. Ну, я смотрите, отправляю это... каждому по отдельности. Я удаляю И это она... сообщение, также вот, ну, чтобы угу, человека угу. не нервировать. Смотрите, да, а да, теперь, теперь есть друго... другой способ отправки сообщений. Это я нажимал правой кнопкой мыши переслать сообщение. Угу. А теперь смотрите. А если я нажму на саму стрелочку, вот рядом с сообщением стоит стрелочка, рассылка, вот она, переслать. Тут вываливается список контактов. Там я нажал на один контакт. Оно как бы это. А теперь я нажимаю, смотрите, они добавляются вот сюда в рассылку. Смотрите, вас добавил, да? -да. да? Вот Роману, Светлану добавил, допустим, да? Ну еще кому-нибудь. Да -да. То есть вот здесь создается группа контактов, которым вы одной, одним нажатием кнопки отправляете свое сообщение. Разницу, разницу уловили? Вот да, вы, да, да. вы делаете вот этот вариант. Ой, отмена. Это вы, проще, делаете, чем... вы делаете вот этот вариант. Вы отправляете одному. Да, вы, каждому в отдельности. Вы да. отправляете каждому в отдельности. Да, да. А если бы вы вот от, использовали вот этот вариант, вам каждому в отдельности отправлять не надо. Все контакты, которые есть у вас в Телеграме, они вот здесь все отражаются, вы просто галочками их помечаете, нажимаете кнопку «Отправить», и они все получают одновременно, как и в WhatsApp. Нет, просто там вот. э, разница вот немножко... Разница в клиентах. Допустим, то, что я могу просто клиенту отправить акцию, не могу отправить, допустим, специально партнерскому клиенту. Вот э, вы же если знаете, кто у вас партнер, а кто у вас просто клиент. У меня там очень много. Там три категории у меня, поэтому у вот, меня немножко э, не доработать Далина, их. Что вот такая есть в трех соснах, запутался. Да? Вот да, я разделила их, разделила на клиентов, которые, им нужна первичная информация, есть клиенты, которые уже первичную получили, и уже какие-то, какое-то общение, а есть специально партнерские клиенты, то есть с теми уже по-другому надо общаться, или поддержка, или какие-то вопросы. Вот вы все правильно говорите, я с вами полностью согласен. Поэтому вот индивидуально с каждым и нужно работать. То есть вы составляете список людей, которым вы уже отправляете. Да, вот да. для, этого, для этого вам дали допуск в Битрикс. Да, вот Битрикс да, да. решает вот эту задачу, именно Битрикс. Вам и дали как спецпартнеру допуск в битрекс. Потому что там есть шаблоны э, писем, которые подготовлены для каждой группы. То есть вот вы первая категория, как вы их называете, для этой категории вот эти письма, для этой да, категории да, эти письма, да. для, этих, там, для многих категорий свои письма. Есть шаблоны, они уже заготовлены. На, нашем ну, это Ольга делала еще кто-то я делал там еще кто-то делал то есть шаблоны ну, вы пишут, доступны. Вы доступны. доступны но они доступны где-то со, со вкладки лиды где-то со вкладки сделка то есть вы заключаете сделку вы берете клиентов да. заключаете сделку и вам на вкладке э, я сейчас попробую это все на деле показать ну от, я, от, я поняла поняла потому что это, не раз проделывала от, от, такую от, от, работу ты, ты, смотри, Смотрите, вот, вот, открываем это лиды, но лиды нам не нужны, вот, допустим, сделки, да? Я сейчас прямо на вкладке вам покажу все это, чтобы вам было понятно. Вот, допустим, мои сделки сейчас выберем, потому что тут все сделки отражаются Ну, к примеру, допустим, давайте вот. Вот эту сделку. Заходим вот в сделку, сейчас откроется сделка, вот смотрите. И вот здесь вот есть звонок можно сделать, но это вот задармано. Да? Потом, значит, письмо. Да, да. Вы можете поставить задачу, можете тут ну, ждать там сколько-то дней, допустим, там и так далее. Это для чего делается? Чтобы вот здесь была пометка, потом красным, и вам как напоминание, чтобы задача уже, ну, или, там, срок ожидания да, да, да. пришел, надо связаться с человеком. Открываем письмо, смотрите. И вот здесь вот шаблоны, видите, написано без шаблона, можете сами текст набирать вручную, это ваше право, а можете воспользоваться шаблоном, вот их сколько, вот их сколько. И причем Битрикс делает, вот я, допустим, взял, да, я сейчас нажимаю вот это письмо, видите, оно открылось, и тут сразу здесь ее имя стоит, отчество, все мои ссылки, Но ну я же делал тут этот шаблон, здесь все ссылочки стоят. Вы, вы, если будете пользоваться шаблоном, вы можете вот эту ссылочку мою редактировать, то есть ее вот так выделить, убрать и вставить свою ссылочку на место этой ссылочки. И все. да, Да, да, да. И все. То есть тексты уже продуманы. Вам просто надо поставить свои ссылочки и отправить человеку письмо. Все. Человек его получает на электронную почту. Откроет или не откроет, но ну это уже как бы будет зависеть от человека. Ну, это ну, мало есть, открывают. Есть, которые открывают, но большой процент не открывают. Ну, понимаете, сейчас я же говорю, по разным причинам люди, ну, это я даже не берусь это самое, как бы говорить о чем-то, потому что по разным причинам люди, ну, не, не хотят, я не знаю, почему, ну, по разным причинам, у кого-то экономические причины, у кого-то времени не хватает, а кто-то уже просто заремелся. Кто-то решил для себя, что он больше не будет работать здесь и будет заниматься другим делом. Вот и все. Ну, то есть это навязываться я не люблю. Я вот, честно говоря, не любитель навязываться. Я всегда делаю предложение. И, как говорится, а уже ваше дело принять это предложение или отказаться. То есть каждый человек делает свой выбор сам. Вот. Да, спасибо, спасибо. У меня вот четыре идеи, я буду их применять. Буду вот, смотри, потихонечку... И еще применяй. теперь сохранить как. Когда нажимаете сохранить как, вы указываете куда его нужно сохранить, в какую папку. И эта запись там и сохранится. А если вы uh -huh. просто скачать нажмете, она сохранится в загрузке, в мои документы. там, ну, В общем, там в этих папках найдете. Uh -huh. Хорошо, Находите спасибо. Скайп. Спасибо большое. Вот, видите. Ну как полезно было сегодняшняя встреча. Конечно, вот у меня четыре направления, куда я, как могу я их применить и попробовать дальше продвигаться, конечно, спасибо. Теперь еще, Галина, смотрите, вот у вас есть тоже партнеры, в партнерке Викроста есть партнер? Да. Вот вы на эту встречу, вы можете отправить вот ту ссылочку, которую я вам прислал. Угу. Вот я вам присылал уже в Телеграме ссылочку, да? Сейчас мы найдем вас в Телеграме. Вот, Галина. Вот, вот я вам прислал вот эту ссылочку. Да. Вы можете точно так же вот выделить вот так вот текст. И, допустим, ну число, да, тут поменять, там все такое. Но вот эту ссылочку вы можете отправить своим партнерам. Uh -huh. которые у вас в команде в партнерской, да? Uh -huh. Или у вас они уже как спецпартнеры, у вас есть вообще как спецпартнеры? Партнеры? Ну, вот, да. вот, вот у Галины Слободской было очень много, команд, большая команда спецпартнеров, она пригласила, да? uh -huh. То есть вы им вот эту ссылочку тоже можете отправить. Вот. Uh -huh. и, а, то есть тоже когда, когда был да? И люди. им объяснить, что ребята вы пройдите по этой ссылочке, добавьтесь вот в эту группу. То есть вот сюда. Вот. Угу. вот сюда. Вот. Видите? Сейчас вот нас всего лишь, нам всего 5 человек здесь, да? Вот, 5 человек. А если они добавятся, если они добавятся, то а, они тоже в этом списке будут. И когда а, я а в следующий есть? раз, и когда я в следующий раз позвоню, они тоже подключатся к этому разговору. И смогут задавать вопросы, э, смогут обучаться и так, далее, и так далее. Отлично, отлично, да, хорошо. Понятно? Да, то спасибо. Есть, вы можете подключать своих э, ниже, ну, нижних партнеров, то есть вы верхний партнер у них, да, угу. старший партнер, а нижних партнеров тоже подключайте к этой работе. То есть к этой, отлично. Я почему я не отправляю им, потому что я не знаю ваших контактов. Правильно? Mm -hmm. Я, Я знать, поняла. Что... Вот. А так по цепочке вы передавайте. Вот. Приглашайте. Хорошо. Чем больше вы пригласите, тем лучше, значит, ваша команда начнет быстрее работать. Хорошо. Вот уже пять вариантов. Спасибо. А если мы будем чаще встречаться, вариантов будет больше. Потому что вы варитесь в собственном соку. Поэтому, чтобы был результат, вам, вы свою команду тоже подтягиваете. Ваша Хорошо. задача... Вот смотрите, ваша задача как старшего партнера научить как можно большее количество своих партнеров правильно работать. Вот. Про... Да, для этого мне надо самой научиться. Чтобы да, самой, да. самой обучать. А если вы э, еще не подготовлены и... Время пройдет, пока вы сами обучитесь, до того уровня, что вы сможете им объяснять. А зачем тратить пустое время, когда можно их подтянуть, пригласить на наши встречи и использовать мой потенциал? Да, спасибо. Хорошо. Можно же так, правильно? Можно. И, самой и нужно. И, и, и команду подтянуть. Да, да, да. Правильно? Хорошо, спасибо. Ну вот, договорились. Поэтому да. давайте так, если вам удобно вот это время, ну, 14.00 Москвы, я, мне очень удобно, потому что я в Хабаровске, вот. у нас уже вот вечер, уже даже уже ночь, да, у нас уже 11 часов вечера. Вот. У вас уже 11? Да, ведь часов вечера. И а когда я это... с вами начинал начинал разговор у нас было 9 часов вечера у нас уже было темно для меня вот удобное время 14 ну максимум 15 москвы вот в это время я могу с вами работать ну не больше вот сегодня смотрите мы почти два часа с вами разговариваем но это потому что мы вдвоем когда народу много чем больше народу тем хуже для ведущего вопросов много и это самое ну как бы напряжение идет большое, угу. поэтому я не думаю что растягивать надо вот эти вот встречи на два часа их надо проводить минут за 40 за час да, да, да. и все это у нас сегодня так сказать с вами вдвоем. мы разговорились и болтаем и болтаем. но надо все-таки заканчивать и так давайте все-таки подведем резюме так вы раздадите ссылочку Своим нижестоящим стоящим партнерам. Да, да, да, Пригласите их на следующую встречу. Итак, следующая встреча будет в воскресенье или в субботу. Когда лучше вам? Ну, давайте попробуем, опять же, так, так как сегодня. Да, так, давайте тогда в воскресенье. Как 14, посмотрим, как получится. Да, в воскресенье в 14.00, также по Москве. Связываемся. Постарайтесь своих. Партнеров пригласить, ну а кто еще будет из участников, я не знаю. Может, Слободская подключится, может, еще кто-то там подключится, может, там может там девочки еще в другой день захотят, может, в субботу там будет видно уже? Вы спросите у них, да, когда Нет, я я имею, в виду, я имею в виду не не девочек, которые я должна пригласить, а девочек, которые в этой группе. Ну вот, а у вас всего 5 человек, которые еще живые, которые что-то делают. Осталось. Было 16. Ну, ага. те как-то потихонечку слились. Вот. Ага. Не хотят на контакты выходить. Я им сколько не пытался звонить, сколько не пытался им рассылал всякие сообщения. Они на контакт не выходят. Ну, не выходят на контакт, значит, ну, человек не хочет. Правильно? Ага. Кто хочет, ага. тот выходит на контакт. Поэтому, ну, что навязываться, насильно мил не будешь. Ну, не хотят, это дело их. Вот. А если вот так вот удобно, можно в субботу, можно в воскресенье. Да, Для меня да. удобно. Я почему выбрал воскресенье, потому что, думаю, выходной люди все дома. Тем более, сейчас уже осень заканчивается, уборки закончились, заготовки все закончились. В это время уже люди могут себе позволить немножко и позаняться интернетом. Поэтому ну, давайте снимем пока да, это будем... время. Вот, ориентируемся на следующее воскресенье на 14 Москвы. Договорились? Да, пока ориентироваться, ориентироваться на это время, да. Там посмотрим, как получится. Да, хорошо. Хорошо, спасибо вам большое. Угу. Есть над чем работать. Будем продвигаться. Давайте, давайте. Наша с вами задача, это чтобы партнерка наша ну, начала приносить реальные деньги. Да, Всем... да, правильно? То да. есть, ну, чтобы все зарабатывали деньги, не лишние никому. Лишних денег не бывает. Это истина неприложная такая, да? Спорить с ней бесполезно. Итак, давайте. Все, до свидания. Спасибо вам за то, что вы откликнулись на мою просьбу. И вам вот. спасибо за приглашение. Всего доброго. До свидания.